На первом курсе есть такое упражнение, наполнение вниманием тела. И очень важно вот на самых первых шагах делать это крайне медленно, даже если очень хочется мыслить. Медленно, медленно, да? вот до ненависти к самому себе, до презрения к своим ощущениям. Вот те люди, которые переламывают себя и учатся медленно наполнять вниманием тела, впоследствии достигают очень хороших результатов. Но есть определенная категория людей, как правило, это мужчины и очень сильно ментальные, и очень сильно где побывавшие, очень сильно чего научившиеся, очень такие на всю голову крутые, они все делают ранее быстро. Да? Пока мы с коллегами в зале до коленок тело запомнил, уже открыл глаза и говорит, я все и думает, что это достижение. Коллеги, это не достижение. Такие люди, как правило, в школе никогда не задерживаются, потому что вы хотите получить результат быстро. Я не знаю, может быть, конечно, и есть магическая традиция, которая просто, знаете, как кирпич на голову, бум, -бум все мах. Но по той традиции, по которой я преподаю, и той традиции школы, в которой я училась, поддерживаемым северными богами, северным Акельским пантеоном, он говорит, это долгий процесс. Этот процесс инспирирован силами, которые говорят, ты должен этому научиться, Не я тебя должен научить, а ты сам должен научиться разницу, понимаете. Да? Если учитель меня научил плохо, виноват учитель, а если я плохо научился, кто виноват, неужели учитель, правильно. Боги, которые соорганизовали эту традицию, это боги воинского мастерства и боги воинской касты. Он говорит, воин всегда должен находить причину в себе. Если у него что-то не получается, не учительный народ. Вот, поэтому быстро не наш момент, к сожалению, не дал я вам результата, чтобы быстро, и не поддержу вас вашу начинать.